Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». И разговор сегодня пойдет об импичменте и все, что вокруг этого происходит. И мой сегодняшний собеседник, известный не только в Нью-Йорке адвокат Борис Палант. Здравствуйте. Всегда очень приятно слышать вас в нашем эфире. Мои радиослушатели нередко просят меня ну пригласи ну пригласи и спасибо за то что откликнулись и нашли здравствуйте, здравствуйте. И нашли возможность а, ну поучаствовать в нашей программе ну что ж начнем наверное наверное с того что процедура передачи а, статьи импичмента произошла мало того сегодня уже насколько я понимаю менеджеры менеджеры их называют менеджеры это адвокаты сторон да а, зачитали вслух а, с, потом привели к присяге а, судью верховно а, председателя верховного судья Роб, суда Робертса а он в свою, в свою очередь привел к присяге а, всех все сто сенаторов которые каждый подошел расписался ну в общем пошла вода по трубам Но это вот то, то чем то на чем так сказать сегодня остановились но может быть мы вернемся несколько назад как все это происходило с вашей точки зрения может быть вернемся в, в комитет по разведке конгресса сначала как там все происходило потом перешли в юридический комитет комитет конгресса и так далее ваша оценка ваш комментарий ну, прежде всего... Есть такое понятие надлежащая правовая процедура. По-английски это звучит due process clause. Трамп был лишен надлежащей правовой процедуры. Поскольку его возможности были ограничены, он даже не знал. То есть произошла утечка. Мы примерно знаем, кто был этот самый whistleblower. То есть человек, с которого все началось, и который предоставил информацию шифу. Но и в комитет. Но дело в том, что поскольку, вероятнее всего, сам шиф встречался лично с этим человеком, а если не он сам, хотя, наверное, он сам, а если не он сам, то его люди, то о чем был разговор, что именно он сказал, сам шиф. Вполне возможно, такой, проведя такой разговор, превращается в свидетеля. В основном, ведь единственный документ, на основании которого процедура импичмента началась, это протокол телефонного разговора Трампа с Зеленским. Все остальное это показания этого информатора, который строится на том, что он слышал. По-английски это понятие hearsay. Что такое hearsay? Обычно hearsay это означает, что я слышал, что кто-то сказал что-то, но этот кто-то в зале суда не присутствует. И обычно hearsay не допускается во время обычных судебных разбирательств в качестве улики, в качестве документа, который может быть доведен до сведения э, присяжных или судей, если нет присяжных. Бывают исключения для hearsay. Почему так, такого рода улики не допускаются? Потому что если я скажу, что вот Сергей сказал то-то и то-то, а уловил ли я э, сарказм в тоне Сергея, может быть он шутил. Может быть, то есть это невозможно доказать. Получается, что тогда я должен доказывать не только тот факт, что Сергей что-то сказал, что именно он сказал, но и также мое очень интимное знание характера, манер и Сергея, как он ведет разговор, и что я твердо уверен, что он, что он сказал это серьезно. Я должен также тогда рассказать о контексте фразы, Потому что одна и та же фраза в разных контекстах э, имеет совершенно разные, разное значение. Поэтому, если уже демократы хотели, и, и удалось это сделать, ввести в качестве велики показания кого-то, кто только слышал, то, разумеется, у Трампа и его команды должна быть возможность допросить этого человека. А вполне возможно допросить и Шифа. Почему допросить Шифа? Потому что э, вполне возможно на этого человека было оказано какое-то давление. А может быть это не имело формы давления, а просто влияние на показания. Может быть это э, подталкивание в ту или иную сторону. Это может быть мягкое подталкивание, не обязательно это может быть угроза. И э, о чем именно говорил шиф? Что он сказал, что ему ответили. Существует ли существовать протокол этого разговора. Это тоже очень важно. Таким вот образом состоялись вот эти вот слушания, где Трамп был лишен надлежащего правового процесса. Ни одного свидетеля команда Трампа не выставила. Просто ряд свидетелей дали показания, которые ставят под сомнение показания информатора. И в итоге все. И когда все собранные материалы перешли из комитета по разведке в юридический комитет, а разумеется, и в том и другом комитете большинство это демократы. Я не сомневаюсь, что наши зрители и слушатели знают, что нижняя палата, палата представителей, большинство в этой палате демократов, а большинство в верхней палате – сенаторов. И так палата, и так комитет юридический, который должен был проголосовать на основании собранной комитетом по разведке информации, объявлять импичмент или нет. И импичмент был объявлен. То есть... Большинство проголосовало за. Это, э, этот процесс сродни э, понятию большой жюри. Grand jury. Что такое grand jury? Не путать с, с, с судом присяжных. Просто jury. Grand jury в разных штатах разное количество. В штате Нью-Йорк, например, это 25 человек, которые решают только один вопрос. Достаточно ли на поверхности взгляд информации, чтобы дело пошло дальше на суд. И, проголосовав за, э, демократы сказали, что да, достаточно. Теперь дело идет на суд, и судьями будут все 100 сенаторов э, Верхней Палаты, то есть сенаты. Для того, чтобы Трампа осудить, признать его виновным, Требуется две третьих голосов. Но еще до того, как начнется сам судебный процесс, кто-то из сенаторов-республиканцев может подать ходатайство, по-английски это «mootion». Вообще не заниматься этим делом, а просто выкинуть это дело. Не, не, не заниматься судом просто как не содержащая достаточной информации, достаточных причин для суда. Для того, чтобы такое ходатайство было удовлетворено, требуется 51%, то есть 51 голос. Несмотря на то, что республиканцев в Сенате больше, чем 51, тем не менее, даже если такое ходатайство будет подано, за него не проголосует большинство. И, наверное, это правильно. Потому что какая-то информация есть, и я думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы суд состоялся. А, теперь вопрос такой. Если, да, если у вас возникают какие-то вопросы, на это то Yes. Да, во-первых, я бы хотел еще раз подчеркнуть то, о чем вы сказали, о том, что правила буквально за пару дней до подачи вот этой жалобы этим uh, whistleblower были изменены. И что наталкивает на мысль, что это не случайно произошло, и там прослеживаются нек некие, так сказать, связи какие-то и так далее. Второе, то, что он до того, как подал эту жалобу, встречался и с самим Шифом, или с его стаферами, это тоже напрягает и настораживает, и, по сути дела, вы правы, делает Шифа на самом деле факт свидетелем это это второе а, три, у меня вопрос у меня сомнения по поводу о, желания всех э, так сказать о, о, обеих сторон э, устроить все-таки суд такой полноценный потому что э, как бы есть и за и против есть э, мнение такое что э, все это было затеяно, и вот эта отсрочка там, почти на месяц передачи э, статьи импичмента в Сенат была сделана с одной целью — лишить возможности сенаторов, которые принимают участие в президентской гонке, на самом деле они могут пролететь кокосы, там, где они лидируют, по большому счету, и таким образом создать для Байдена некие а, привилегированные условия. Но, с другой стороны, если будет разбирательство полноценным, и свидетели будут вызывать обе стороны, насколько я понимаю, ведь каждый, каждая сторона вправе приглашает своего свидетеля. То есть, э, скажем... Я, я хочу здесь оговорить. Угу. Каждая сторона вправе предоставить список своих свидетелей, но это не значит, что противная сторона не может оспаривать э, представление этого или иного свидетеля. А кто будет решать? Ребят решать будет судьбе. Роберт? Да. Да, судья будет решать. О, тогда, тогда дело не совсем, так сказать. Конечно, потому что, например, понятно же, что, прежде всего, то, с чего вы начали. Вся эта история не юридическая, а политическая. И меньше всего, демократы прекрасно понимают, что Трамп осужден не будет. Слишком много республиканцев в Сенате. Они все это понимают. Теперь вопрос. Для чего тогда вся эта история им нужна? Эта история им нужна для того, чтобы э, понизить авторитет Трампа, будет в звучать его имя, будут свидетели будут рассказывать неприглядные какие-то факты, ославить его, унизить его, выставить его в смешном положении, то есть только политический мотив. Потому что демократы знают, что дело кончится выигрышем для Трампа. Но это не важно. Они все равно должны получить какой-то километраж от всего этого для, для своих целей. Что-то вынуть из этого процесса. И именно это они и вынуть. То, что имя Трампа будет все время полоскаться. И это понятно. Это и главная цель. Теперь Например, Трамп, безусловно, хочет пригласить Джо Байдена и Хантера Байдена. Для чего они им нужны? Ну, разумеется, с политической точки зрения, они им нужны для того, чтобы их именно тоже полоскались, чтобы показать, что Джо Байден это на самом деле абсолютный, абсолютно коррумпированный жулик, кем он на самом деле и является, по моему мнению. Теперь, Повторю вопрос, для чего Трампу это нужно, кроме того, чтобы показать, что они живут? Ему необходимы эти два свидетеля для того, чтобы показать, что его просьба задержать выплату э, субсидий Украине была э, добросовестной. То есть не было каких-то по посторонних мотивов. Типа, получить преимущество в президентской гонке, а, дискредитировать Джо Байдена. Нет. Поскольку они на самом деле абсолютно оба завязаны в, корру, в этой коррумпированной схеме, коррупционной схеме, то у него были законные, легитимные причины попросить сиенского а, разобраться с вопросами коррупции и если в ходе допроса э, такие факты подтвердятся, то это усилит позицию Трампа, который говорит, у меня были абсолютно настоящие основания для того, чтобы серьезно поговорить с Зеленским и попросить его разобраться. Мы не можем субсидировать страну, в которой деньги разворачиваются. В частности, Большая часть этих денег идет на зарплаты людям, которые политически э, связаны с руководством, Хантер Байдена, сын Джо Байдена, которые ничего не понимают в вопросах бизнеса, особенно газового, нефтяного бизнеса, никогда на этим не занимался, ничего он не знает. И это главная цель Трампа. Разумеется, Трамп также Захочет вызвать шифр, ну, я уже об этом говорил. Но по крайней мере, все упирается, особенно в свете последних интервью Парнаса, который на MSNBC дал интервью врачу меда, который вообще давал показания, так сказать, где он говорил, что все прекрасно знали, что когда Трамп попросил Зеленского разобраться с вопросами коррупции, что на самом деле речь идет о дискредитации Байдена. Таким образом, у нас главный вопрос. Вот у нас есть весы, знаменитые, которые держат наша леди Фемида. И вот мы кладем на одну сторону. Легитимный ли у Трампа был интерес просьбе разобраться с коррупцией, или у него были в основном политические цели, тогда он нарушает закон, потому что президент, и неважно, любой кандидат, не может воспользоваться помощью иностранной державы, оказание давления, оказание влияния на предвыборный процессы. Ну, в общем, в общем, так оно и есть, но при этом забывается, что конкурентка на предыдущих выборах шестнадцатого года именно тем и занималась. О, так, э, вся история страны, э, если разобраться, кто чем занимался, то Трамп э, совершенно не является чемпионом в этом деле. И даже есть его э, истинный мотив дискредитировать Байдена, я не настолько неразумный человек, чтобы исключить это, Почему нет, то он не, он, он, не был первым. он не был первым. Абсолютно. Первым. Ну, просто вот э, к нему некое, некое особое отношение к Трампу. Ну, мягко говоря. Мягко говоря. Это не просто особое отношение, а это лютая, звериная, зоологическая ненависть, которая сравнил антисемитизм. Вот ненавидные и точка. Не важно, что они нобелевские лауреаты. Не важно, что они открывают новые лекарства. Не важно, что они изобретают там мобильные телефоны или еще что-то. Что бы они не изобретали? Как бы они не способствовали процветанию человечества, а их не вот то же самое здесь. Уничтожит Трамп-террористы. Изобретет ли вакцину против Ирака. Это не имеет никакого значения. Сделает армию сильной. Позорит. Потому что он пустил слишком много средств на Пентагонию. Сделает армию слабой. Позорит. Потому что он недостаточно денег выделил. В общем, что бы он ни сделал. Ненависть абсолютно нелогичная. Глупая. Такая. Вот она ну, на самом деле можно объяснить как-то психический сдвиг а, в, у людей после 16 -го года потому что все предсказатели так называемые опросы общественного мнения предсказывали нам что хилый Клинтон победит с уверенностью до да, 90 там с чем-то процентов и они уже э, как бы чувствовали себя вот и совершенно безнаказанно могли устраивать э, заговор против кандидатов в президенты, могли на, натравить на него и шпионить за ним, и обмануть Pfizer а и получить нет, нет, нет. разрешение. Именно это произошло. И произошло. И, и, Страшно, потому что. Речь же идет, ну, всегда я уже здесь 43 года в Соединенных Штатах, я республиканец. Но даже когда выбрали Обаму, который я прекрасно понимал, с самого начала, с самого первого дня, что то недостойный кандидат, кандидат, у которого повестка не проамериканская, кандидат, для которого истинные американские ценности чужды. Но тем не менее, я понимаю, что народ за него проголосовал. И поэтому он был президент. Он был президент. Так, да, вот так вот я живу в такой стране. А, люди вот, взяли и большинство, проголосовали за него. И Значит, да. я с этим смирился на 8 лет. Далее критиковал. Ну, мало ли, кого я могу критиковать на ваших передачах или у себя на кухне. Да. Я помню... Я помню, когда я говорил о президенте Обаме, и высказывал сожаление о том, что он стал президентом, я говорил, что мы, мы проголосовали за него. Это, это наша вина. Мы проголосовали, хотя, хотя я за него не голосовал. Но это мы, мы американский народ. Значит, именно так. именно так. Но а... этого не произошло. Но, но Трампа не признали президентом. Просто э, против него началась война. Импичмент начался... По-моему, он еще не успел. И это не, не, не просто метафора какая-то, он еще не принял присягу. И не стал формально президентом США, как уже начались попытки подвергнуть его импичину. Давайте, прежде чем мы уйдем на перерыв, попробуем принять один телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, я так долго ждала. А? Вы знаете, мое мнение такое что, во-первых, почему вот они так на Трампа напали, еще до того, как он э, стал президентом. Во-первых, Трамп знал их всех хорошо. Трамп знал каждого из них, кто чем живет, и какие деньги лежат у них в карманах и откуда. И второе, Трамп аутсайдер, вы понимаете, аутсайдер, это снат-демократ, это аутсайдер. И плюс к тому, что его характер, и его настойчивость их пугала, потому что им они уже бы не могли командовать, так как они командовали Обамой, который практически не был президентом. Он, он был президентом, и в то же время он был врагом Америки. Тут уже нет даже никаких разговоров. Тут уже достаточно, мы сейчас имеем Иран, и то, что страна разъединилась, это все спасибо нашему красавцу, черненькому. Но, но с, с, с Трампом бороться им очень нелегко. Для Америки он должен победить, потому что будет совсем полнейший развал. Это будет что-то страшное. А если мы посмотрим на лицо нашего красавца этого самого Паси Байдена, спасибо так у большое. него написано на ноутбуке, что он есть такой, так же, как у Берни Сандерсон, написано, что он полный идиот. Спасибо, я я спасибо. извиняюсь за выражение. Спасибо. спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, наверное, было несколько причин, почему эстеблишмент не воспринял Трампа, причем и республиканский, и демократический, нужно сказать правду. Конечно. Потому... Конечно, потому что Трамп на самом деле себя ввел и видео не по-президентски, ну, в том понятии, в котором обычно это традиционно понималось. Меня это только радует, потому что если вести себя по-президентски, то с болотом в основном, не справиться. Здесь нужно себя вести не по-президентски. Поэтому я могу только восторгаться и восхищаться им. Потому что мой любимец Тед Круз, за которого я был начале. А, он по себе говорил по но в нем гораздо больше конформизма, в Трампе же нет конформизма вообще, он не конформист, вот он берет свою линию, у него есть свои принципы, и он может, идет своим путем. А, у него могут быть компромиссы только в переговорах, но не в идейных каких-то соображениях, а идейные соображения касаются того, какова должна быть наша страна, и Основные принципы существования. Абсолютно верно. Я так же, как и вы, на праймаре сголосовал за Круза, но в отличие от Нева Трамперов, я не, так сказать, не переметнулся, не сошел с ума. Причем удивительно, люди, которые критиковали республиканскую партию за нерешительность, за соглашательство, вдруг стали выступать против Трампа, который на самом деле встряхнул все это болото. То есть они. Это потому что он он груб он вульгарен это правда ведь это правда но я лучше буду иметь вот такого грубого вульгарного президента простого на самом деле это не оратор а в настоящем понимании Согласен. Это, именно он собирает сотни тысяч а не те, Сладко сладкоголосые. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Буквально несколько минут послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. И я напомню, что сегодня в нашем эфире принимает участие известный нью-йоркский адвокат. На мой взгляд, сам один из самых или самый опытный русскоговорящий адвокат Борис Палант. Телефон в студии 847 4005 5200 Если у вас по-прежнему есть вопросы, милости просим. Давайте попробуем ответить на вопросы радиослушателей, если не возражаете. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Сергей, что такую ценную передачу сегодня сделали. Я не понимаю тогда, каким образом будет руководящий роль Сената, если э, руководить фактически всем будет ну Робертс, кто еще. Ну, а если он подыгрывать будет не э, тому, кому нужно, то как же это получится? Спасибо за вопрос. Дело в том, что Сенат. Сенаторы, это, считайте, что это присяжно. Но кто-то должен руководить процессом, Кто-то должен решать, какие ходатайства принимаются, утверждаются, а какие ходатайства отвергаются. Иначе процесс будет несправедлив для демократов. Потому что любое ходатайство демократов, тогда будет отвязано, что тоже несправедливо. Поэтому есть человек, это президент, это председатель Верховного Суда США, Робертс, который будет следить за законностью и порядком этого процесса. Вот и все. Но судьи, судьи в том смысле, что Робертс не будет определять, виновен Трамп или не виновен. Робертс будет определять, соответствует ли процесс Конституции и ее предписания. Вот тем не менее, правила, по которым будет действовать заседать Сенат, все-таки вырабатывают сами сенаторы, насколько я понял. Конечно, конечно, да. Окей, да. давайте попробуем принять еще тогда звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Yes. У меня такой вопрос. Вот а, самое начало этого процесса импичмента было заложено на основе совершенно фальшивых данных, то есть так называемого досье, а, которое оплатила Демократической партией, прежде всего, а, а, Хиллари Клинтон. Если дело как бы, основана на фальшивых э, документах. Как оно может вообще быть рассмотрено, и как может быть претензии предъявлены тому, кто не сотрудничал, предположим, с ними э, в деле расследования этого, э, этой фальсификации? Вот как с вашей точки зрения, как э, юриста? Спасибо вам огромное. Вы путаете то, что произошло с судом, с ФИСА, не имеет никакого отношения к импичменту вообще, то суд этот на основании фальшивки, на основании так называемого досье стила разрешил прослушку и съежку за людьми, которые входят в окружение Трампа. В этом было нарушение закона демократами. Да, на самом деле это было оплачено uh, Hillary, ну, это было оплачено демократами, uh, Советом демократическим через uh, компанию Global Fusion, которая uh, наняла этого стила, который был сотрудник разведки uh, MI6 британской. И дело в том, что когда предоставляются какие-то документы, на основании которых просят установить слежку, то учитывается послужной список информатора. В прошлом, какого рода информацию он предоставлял, заслуживающую доверие или нет. Поскольку Стилл раньше предоставлял информацию, которая заслуживала доверие, оказалась правдивой, то э, поэтому это был один из факторов, который был принят во внимание. Но отсюда было скрыто, на чьи деньги этот стил собирал материалы и вообще, что он там собирал и как он их собирал. Потому что, безусловно, он просто заработал деньги, собрал какую-то чепуху, э, и тем не менее суд э, в нарушении всех правил Такое, такое отсюда также было скрыт скрыт тот факт что стил был уволен из фбр то есть они разорвали с ним отношения, потому что он сливал информацию прессе до этого но, но, но к да это не, не имеет ни отношения от... отношения давайте попробуем принять еще один звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день спасибо за передачу мне вот такой вопрос может ли как-то повлиять на импичмент то, что открыл свой, свою переписку в Парнас? Вот, и Конечно, да. Конечно, да, потому что то, что а, и документы, которые были у Парнаса, и его показания, могут свидетельствовать о недобросовестности со стороны Трампа. Когда я говорю недобросовестность, что я имею в виду? На каком основании Трамп просил Зеленского а, разобраться с коррупцией? Что он имел в виду? А, были ли у него законные основания или нет? Разумеется, показания Парнаса и документы говорят, что а, Трамп на самом деле преследовал политические цели. А, вот и все, с одной точки зрения. Но! Уже сенаторы будут решать, сколько веса придать тем или иным показаниям или документам. Потому что Парнас раз себя выставляет, значит он может быть вызван в качестве свидетеля. И, например, э -э адвокаты Трампа, какие-то Рудольф Джулиан или кто-то еще, э -э они имеют право его допросить. И если он будет на противоречиях каких-то, то, разумеется сенаторы придадут гораздо меньше весомость значения его показания если вообще какой-то вес они дадут поэтому потенциально конечно это большой немножко правды. конечно вы также должны понять что безусловно безусловно и это всегда бывает в уголовных судах поднимается вопрос, скажи, э, поднимается вопрос, ставится вопрос перед присяжными или сенаторами. Для чего этот человек открыл рот? Ответ. Он открыл рот для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Ему грозит большой срок тюремный. И вполне возможно, ему сказали, значит так, тебе грозит, скажем, от 10. Да, Не важно Однако, если ты будешь с нами сотрудничать, то мы можем говорить о том, что тебе будет не 10 лет, а 3 года. И то условно. И такая мотивация, человек начинает сотрудничать и уже даже переходит какие-то границы. И уже начинает рассказывать басни в угоду следствию. Понимаете? Поэтому это тоже будет э, фактор учтено. Безусловно, этот вопрос обнимется. У нас есть такой пример, Майкл Коэн, который тоже там... Вот абсолютная копия. Давайте попробуем еще принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. У меня еще один вопрос. Значит, все то, что делал Трамп, то, что он разговаривал с Зеленским о том, что надо расследовать, в чем там дело с этой буризмой и так далее, это же было абсолютно законное право президента, государственного деятеля, не давать деньги налогоплательщиков этой страны коррумпированному кур, режиму, потому что э, это, это <пожалуйста>. <с 2> <с 2> <с 2> как бы нонсенс совершенно как, как минимум. Измерить, сколько миллионов раз, то, что вы говорите, было произнесено всеми комментаторами во всех средствах массовой информации. И вы думаете, что вы сами додумались? А, значит, понятно. Суд понятно. Над президентом без а, в, суда над Пророй. Байденами. Окей. Спасибо большое. Все, ну, абсолютно понятно, э, сказать, возмущение нашей радиослушанцы, поскольку. Нет, я, я могу понять но дело в том, что если мы анализируем, если, если я сейчас агитирую, это, это одно дело. Да. вряд ли вы меня привезли как агитатора, да. а скорее больше как аналитик. Поэтому я должен взвешивать за и против. И я же не могу взять, сказать, «парнас». так, ерунда по нас. Нет, это не ерунда. Это то, что на самом деле может повлиять на процесс. Я не думаю, что Трамп проиграет из за него этот процесс. Я не думаю так. Да? Но тем не менее, это, безусловно, отрицательно. Как вы в самом начале сказали, этот процесс политический, и, конечно же, в первую очередь он рассчитан для того, чтобы воздействовать на публику, и вот все эти новые, и все эти документы, вся эта переписка, в принципе, в ней не будет ничего нового, все мы догадываемся, что так или в той или иной степени, что происходило, как происходило, но... Все это будет мусолиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю у нас в средствах массовой информации. И для того, чтобы повлиять, во-первых, на избирателей, во-вторых, мы знаем, что а, 4 сенатора, а, которые, так сказать, республиканцы, которые идут на перевыборы, а, повлиять на их избирателей. Скажем, сенатор из Колорадо. Колорадо, мы знаем, такой довольно левый штат. И, конечно же, если он займет жесткую протрамповскую позицию, ему грозит потеря своего места. Это еще одна причина, по которой демократы так действуют. Они питают надежду, что им каким-то образом удастся получить большинство в Сенате, и уж тогда у них руки будут развязаны. Но ну, во всяком случае, руки президента Трампа, они, по-моему, внутренне уже согласились с тем, что он будет переизбран. Но вот связать ему руки получив большинство в Сенате, потому что, не, не дай бог, Сенат останется за республиканцами, вы представляете, еще как минимум одного, а то двух верховных судей будет назначать Трамп, скорее всего. Это одна из причин, конечно, потому что Рульф Бега-Генсберг, которая очень больна, очень пожилая, это, безусловно, кандидат на выход из состава верховного суда, но она, судя по суду, хочет выйти уже сразу в небеса туда. Да, ну, безусловно, это вакансия, которую судя по суду будет заполнять Трамп. И этого пытается не допустить демократа, конечно. Теперь э, еще один момент, э, который на сегодня, вчера буквально, по-моему, э, Марша Благбар об этом сказала, на факсе была. Как минимум три сенатора, которые сейчас лидируют в президентской гонке, она сказала о том, что им следует взять самоотвод, поскольку они не могут выступать беспристрастными членами, ну, условно говоря, членами жюри. Поскольку они, поскольку они э, явно конфликт интересов, они борются за президентское кресло, и они явно уже заранее заведомо будут голосовать за импичмент Трампу. Поэтому им следует да, взять самоотвод. Да. Вообще, вообще этот процесс должен изобиливать самоотводами. А как ШИФ может быть адвокатом или прокурором в этом процессе, менеджером? демократической партии, если, если он может быть вызван в качестве потенциального свидетеля. Это уже достаточно причины для того, чтобы за ассамблею выйти. Интересно, будут ли эти вопросы подняты во время заседания конечно, конечно. ну Наверное, все будет зависеть от того, кто прибудет представлять интересы Трампа. Помню, Джей Секулов будет э, адвокат не знаю, будем надеяться э, на профессиональные качества адвокатов, которые будут использовать все все вот эти моменты, которые противоречивые, весьма противоречивые, и посмотрим, как будет вести себя верху, председатель Верховного суда Робертс. От него можно ожидать всего что угодно, пометуя о том, как он выкрутился, придав легитимность Обама Кер. Вы помните да, эту историю? Да, конечно, помню, конечно. По Поэтому от него да, может. Это, это из тех консерваторов, которые, которые ну, либеральные консерваторы, скажем так. Ладно. Давайте попробуем принять звонок. Да. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я просто воспользовался такой замечательной возможностью задать вопрос высокому, а, а, а, такого высокого уровня а, адвак, а, а, юристу. Значит, вопрос такой. Демократы постоянно устанавливают новые правила игры. Вот, например, в, в Конгрессе, когда было, были слушания по импичменту, то они не разрешали а, вызывать свидетелей республиканцев, тех, которые те пред, предлагали. Некоторых, некоторым разрешали, некоторых они от, от, от, отказывались а, от слушания. Теперь, когда в Сенате начали разбирать вот это вот слушание, правила слушаний, они утверждают, что это будет нечестно со стороны республиканцев, если они не предоставят им возможность вызывать всех тех, кого они хотят. А как же насчет претендентного права? Если они уже установили претендент, почему демократы не могут двигаться в том же направлении? Спасибо большое. Ну. Я ваш Вообще, кто в большинстве, кто-то диктует правила, К да, Так уж сожалению, многие правила, которые были в процессе импичмента Клинтона, которые вполне устраивали тогда одну сторону, могут теперь ту же сторону не устраивать. Это, это на самом деле так. Ну, на, Борис, вы знаете, да. что на самом деле, возвращаясь к импичменту Клинтона, я, если я не ошибаюсь, по-моему, все 100 сенаторов проголосовали да, за они, те они, правила, которые были... Дело, что республиканцы всегда в таких вопросах они гораздо более привержены к законопорядку, к следованию закона, а, нежели к своим каким-то политическим приверженностям. Для них Конституция, для них закон всегда выше. В данном случае идет яростная борьба. Либо убрать Трампа, если не убрать, то полностью дискредитировать, дабы снизить его шансы на выборы 2020 года. Прецедентное право это всего лишь аргумент. Это не, не жесткий порядок вещей. Можно сказать, да, а в тот раз было так, почему сейчас иначе? Но это всего лишь аргумент, это не то, что Робертс... Робертс может принять его во внимание и принять до некоторой степени во внимание, но это не гражданское или уголовное право, где, скажем, последнее решение на какую-то тему является законом, потому что у нас два типа закона, кодифицированное право, то, что называется обычное право, то есть решение судов, камни, ло, для процедуры импичмента это не настолько вырезано в граните. Вот, э, да. Концидентное право. Она, она и в, в, в Конституции не очень-то прописана? Вообще никак. Прописано кто? Прописано кто? Атиказовый делает, и кто будет судить потом на основании Атиказового то есть по той и другой палаты. Mm -hmm. А правила, процедурами как? Попробуем принять, может, еще один звонок. Времени остается очень мало. Пожалуйста, если, если коротко. Я как раз хочу выразить, во-первых, благодарность Чикагскому радио, что пригласили вот нашего нью-йоркского адвоката. Это очень интересный адвокат, он раньше часто выступал у нас в Ниярском радио, но в последнее время его не было слышно, видимо, не нашел общий язык. Поглашайте его почаще, он очень интересный, авторитетный адвокат и, конечно, для нас это радость общения с ним. Просто в этот раз чистая благодарность. <смех> ну что ж, а, а для нас это тоже большая радость и удача, когда у Бориса выпадает возможность выйти в эфир нашего радио, и мы получаем истинное удовольствие от общения с ним. Борис, к сожалению, времени больше не остается, поэтому искренне... Я Искренние слова благодарности Еще раз поздравляю вас с днем рождения Который был совсем недавно И чтобы вы были нам здоровы до 120 Спасибо, Спасибо. вам огромное Спасибо